мухаммад алихи сегодня проходим букву гайн гайн это буква гайн до этого проходили букву айн она была без точки а у буквы ГАЙН появилась точка наверху. Итак, буква ГАЙН. га гу га гы ру гайн, ГАЙН. ГАЙН. ГАЙН. Буква ГАЙН. Как в слове МАГДУБИ. Махдуби АЛЕЙХИМ. ГАЙРИЛЬ. Гайриль Махдуби Аляигим. Понятно, да? Магдуби. Махдуби. Итак, смотрим. Это у нас мозг. Вы все знаете. Мозг. Так, смотрим. Буква Гайн пишется, как буква Айн. Но у него появилась точка. Димаг. Димаг. Слово димар. Димаг. Мозг. Димаг. Понятно, да? Димаг. Гойн на конце. Дальше. Это у нас лес. Лес по-арабски роба. Роба. Лес по арабски будет роба. Итак. Войн фатха, ро. го. ро. ро. Ройн, фатха, го Ро. ро. Роба. роба, роба, роба. Роба. Дальше. Это у нас еда. Итак, ройн, кесра, ры. Ры. Г. Еда, Г. Ры. Гыда, рыда, рыда. На конце гамза. Мы все эти буквы уже должны знать: Гойн, заль, Олив и гамза. Еда. Так, дальше. Гойн и дом. Например, гусн. гусен, Ветка дерева. Гу. Гу. гуснун, Гусн. Гусн. Гусн. Обратите внимание на первую букву. Га. Гайн. С домой. Гу. Гу. Ветка дерева. И буква гайн. С сукуном. Магг. Дуби, маг, дуби. Так, еще раз повторяем: га. Газаль. Газаль. Это газель. Животное газель. У которого получают хороший, вкусный ароматный миск. Духи получают из газели. Специально и живут газели. И даже их разводят и из них получают муск, то есть духи. Газаль. Гойн фатха Го. Газаль. Дальше. Гойн дом могу. Гусен. Гусен. Ру с Гусен. Гойн кясыра гы. гы. Слово рыба. Отсюда происходит «гыба», когда человек против кого-то говорит что-то, когда этого человека рядом нету, да, и что бы ему не понравилось. И вот про него, когда говорят плохо, грыбу делают, грыба. Но здесь у нас на рисунке еда нарисована, да, «гыза», «гыза», «гыза», «гамза» э, на конце, «гыза». Итак, гойн КАСРА гры, гойн фатха гойн с сукуном г г и гойн с домой ру. Ру. ру г. Понятно. Дальше. Гойн, как и буква ⁇ айн ⁇ соединяется и влево и вправо. Так что здесь ничего сложного уже... уже для вас нету. Итак, влево и вправо, вправо и влево соединяется эта буква гайн. Вправо соединение? Влево соединение? Все. Дружит со всеми буквами, получается вот такая вот интересная картина. Итак, это гайн в серединке. Гайн в серединке. Дружит со всеми буквами, которые ей протягивают свои руки. Итак, ⁇ Гойн ⁇ самостоятельное, ⁇ Гойн ⁇ в серединочке. чке, ⁇ в начале слова, ⁇ Гойн ⁇ в конце слова, еще раз ⁇ Гойн ⁇ самостоятельное, ⁇ Гойн ⁇ в середине слова, ⁇ Гойн ⁇ в конце слова и ⁇ Гойн ⁇ в начале слова, баракалау وجزكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.